Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости. Давно меня не было на просторах Ютуба. Нечего было снимать, да и времени нет. Утро. провел на лабазе а вес тут у нас посеян палько небольшое но никто не пришел выбрался из города ненадолго на недельку поохотиться ремонтом трактора занимаюсь в жизни моей все по-прежнему особых изменений пока нет планируется мной постройка дома на родине Если кому интересно Пишите в комментариях Буду снимать И показывать Какие действия я буду предпринимать Лицензия у меня в этом году На кабанчика На глухаря В следующем следующего года, да, уже нельзя будет охотиться с нарезанным нагухаря, поэтому взял в этом году, наверное, последний раз яфарик. Осенью, если честно, мне как-то неинтересно ходить с лапки, а я после того я купил карабин. Интерес вообще к гладкому оружию пропадает, ребят, сейчас скажу. После покупки карабина к гладкому стволу интерес пропадает в осенний период, весной, конечно. Весенняя охота была закрыта, поэтому ничего не снимал. Капканный сезон впереди будем ставить капканы снова. В общем, не теряйте меня. Все у меня хорошо. Это некоторые подписчики даже требуют видео. Просто требуют. Гон лося в этом году у нас какой-то не очень. Походил я по кругу, есть заломы. Но вот утро просидел. Лося было не слышно. И охотники говорят, что как-то плоховато в этом году. Соседняя бригада мужики не могут. Взяли ревного а лося, не могут закрыть. Бегает, бегает. Толку мало погода стоит конечно ребята отлично в этом году бабье лето немножко с опозданием пришло Смотрите, какая красота вокруг листья шуршат под ногами не просто так великие поэты воспевали это время такая палитра красок обалденная чего третий день я уже в деревне стоит такая погода по ремонту трактора тоже в принципе могу видео снимать пишите если интересно вообще о деревенской жизни. Может кому-то интересно, как переехать из города в деревню. Тоже в планах у меня такое есть. С чего начинаю, все покажу. Сейчас буду возвращаться, покажу место, где планирую строить дом следствии, съезжу, купил я дом, да, купил дом, нужно будет его перевозить с одного места на другое, подъезд туда очень плохой, зимой, народ придется, может, даже не в этом году. В общем, оформляем сейчас землю от строительство, документы делаем. Впоследствии начнем, уже нам тоже лесной фундамент закладывать. Вот так ребят собачкой скоро пойдем вот может быть буквально на днях с олегом сходим соболя возьмем Зай на зайчик охота сходить с гончей, легкий гончая, тоже если выйдем то снимаю ну, там уже конечно бабки можно сойти на Но, охота послушать песню гонщик Ладно, не теряйте. Будьте здоровы. И женщины кто смотрит. Давайте. Появлюсь скоро. Вот, дорогие друзья, в этом месте. Так, ребята, вот в этом месте бот у меня планируется у меня строительство дома. Вот здесь, на этом участке. Сейчас все в процессе оформления документов на этот участок, конец деревни, можно лосика незаметно привести медведя, тихо, спокойно, там еще несколько домов стоит, улица, здесь асфальт прямо к дому, главным и основным требованием конечно было, чтобы дорога была, чтобы был подъезд, Прямо к дому. Ну и место достаточно высокое. Вода не стоит даже весной. Как-то так, ребят.